Вторая концепция, на которой основывается система по созданию миллиона долларов, это концепция активов, да, какие существуют типы активов и какие активы лучше покупать в инвестиционный портфель, какие иметь приемлемую долю и какие, соответственно, имеет смысл вообще не покупать. Третья ключевая концепция – это сложный процент, да, то есть это то, что сам старик Энштейн гениальный называл, что лучше ничего не придумали, я не назову вам всем все семь чудес света. Я знаю, восьмое чудо света – это капитализация. А на картинке вы видите такой достаточно интересный слайд. В настоящий момент на презентации. Кто слышал эту легенду про Раджу, который первый раз сыграл в шахматы и создателем игры шахматы? Что ты хочешь за столь гениальную игру? Какое вознаграждение? Я исполню твое желание, потому что мне очень нравится эта игра. Он сказал: "О, раджа, я не прошу многого, я прошу всего лишь э, простую вещь: на одну клеточку положить одно зерно пшеницы, на вторую клеточку положить два, два зерна пшеницы, на третью четыре, на четвертую восемь, на пятую шестнадцать. Ну то есть получается, на каждую клеточку нужно просто ложить зерен в два раза больше, чем было на предыдущей." На что Раджа сказал? Ты просишь такую малость за такую гениальную игру, за такое гениальное творение, на что, естественно, ушлый создатель сказал: Раджа, ну я тебя прошу, да, это будет моя единственная просьба, которую я прошу, чтобы ты реализовал. При этом очень долго у Раджи э, математики считали, сколько было, сколько нужно было положить. То есть, э, наверное, эту сумму я не произнесу, просто если принять за факт. Э, за факт, что в одном килограмме пшеницы содержится 30 тысяч зерен пшеницы, то в этом случае цифра полученная составляет 614 миллиардов тонн пшеницы. То есть, если Россия произвела 100 миллионов тонн пшеницы по итогам 2017 года, ну просто такой показатель, который легко посчитать, то есть Россия, если будет производить стабильно в год. Такие же объемы пшеницы, как она произвела в 2017 году, то для того, чтобы произвести всю эту пшеницу, нужно 6148 лет. Опять, давайте мы вернемся к этой картинке. Когда мы смотрим на эту картинку и смотрим на первые, там, я не знаю, 10. 15 клеточек они не являются для нас устрашающими да то есть они не являются для нас какими-то критичными ну одно зернышко, ну 2 зерношко ну 4 ну 8 ну 16 ну 32 или может быть даже 64 это как раз-таки сложный процент, это то, чему удивлялся сам Эйнштейн, человек, создатель теории относительности и это следующая, третья, ключевая концепция, на которой базируется система по созданию миллиона долларов. То есть, к сожалению, в России, да, вот эта вот ментальность, постоянные войны, постоянная смена права собственности, постоянное лишение земель, которое у нас происходило. Ну, то есть, вот сама ментальность российская, она такова, что нас в длинную вообще никто не думает, никто не мыслит. Все хотят схватить здесь и сейчас, по-быстрому урвать и убежать в кусты. Эту философию, извините, достаточно сложновато, но если вы будете следовать концепции сложного процента а, и понимать, как это работает, то в этом случае вы будете всегда долгосрочно успешными. И вопрос заработывания миллиона долларов для вас стоять не будет, даже если у вас есть возможность на инвестирование только 100 долларов в месяц. Я не Задаюсь вопросом, заработаете в этот миллион долларов или нет. Если вы будете следовать данной концепции, то в этом случае просто вопрос будет в одном – как быстро вы заработаете этот миллион долларов. Вот и все.